Нужно думать о том, что будем делать в этом году, куда инвестировать, где отдыхать и с кем работать. Отель пятизвездочной категории, который строится у нас в Хостинском районе. Полностью закончены работы фасады. Как видите, везде у нас выстелен натуральный камень. В общем, здесь самый весь активный отдых, самый кайф, потому что посмотрите, какая здесь вокруг природа. И мы вам вышлем такие предложения, которые вам не вышлет абсолютно никто в городе. Друзья. Всем привет! Вы на канале Сочи ЮДВ. Компания Сочи ЮДВ поздравляет вас всех с наступившими праздниками. Надеюсь, у всех эти праздники выдались очень веселыми, классными, в кругу семьи, друзей, любимых людей, дорогих людей вам, сердцу, по духу. Вот. Поэтому всех поздравляем с наступившими праздниками, новым годом, Рождеством. Сейчас будем еще проживать старый новый год. Вот. А дальше нужно думать о том, что будем делать в этом году куда инвестировать, где отдыхать и с кем работать и сотрудничать. Поэтому сейчас мы находимся на нашем любимом, самом эксклюзивном, единственном комплексе с международным управлением компании Виндом под брендом Grand 5 звезд. Сделали уже такую вывеску. Приехали мы сюда не просто так, а чтобы показать вам строительные этапы, что сейчас происходит на комплексе А также поведать о том, что у нас есть очень эксклюзивные предложения Для инвесторов нашей компании Компании Сочи ЮДВ Друзья, ну сейчас смотрим то, что здесь у нас даже на входной группе Уже сделали частично остекление Посмотрите, как это все выглядит Какой интересный, приятный отблеск, так сказать От этого стекла Практически полностью завершили фасадные работы по данному корпусу. В фасаде строительных материалов участвует здесь у нас известняковый камень натуральный. Вот полностью закончено остекление самого корпуса. Вот, далее там у нас посмотрите насколько все активно я сейчас постараюсь так, нет туда я сегодня не дойду к сожалению вот, но посмотрите там очень также все активно там выставляются этажи опалубки заливаются монолитные работы перед корпусом также ведутся земельные работы вот мы видим бур, себешки работают строительные экраны очень много людей напомню что здесь только в одной смене участвует 200 строителей вот, работают и днем и ночью работы ведутся не прекращаясь. Вот, так же, как и мы, не прекращая, не уходя в закат на выходные, работаем для вас, снимаем самую эксклюзивную и нужную информацию. Вот. Я напомню, что это отель пятизвездочной категории, который строится у нас, это объект нового строительства. В Хостинском районе. Те, кто не ориентируется в Сочи, Хоста это приблизительно между Адлером и Сочи. То есть у вас равная удаленность между центральным Сочи. До него вы отсюда доберетесь за 7, максимум 10 минут. Вот. В Адлерский район вы отсюда доедете за 15 минут. Здесь у нас ближайший доступ к природным ресурсам города Сочи. Это предгорье. Да? Это мокрый сухой каньон Псаха. Это белые скалы. Это всевозможные... Природные виды активности, активного отдыха. Здесь у нас присутствуют джип туры каньонинги, скалолазание В общем, здесь самый весь активный отдых, самый кайф, потому что посмотрите, какая здесь вокруг природа. Как здесь красиво, друзья. Да, здесь вы вот среди зелени, видите, пробивается первый корпус отеля Windom под брендом Ромада, который будет функционировать. Здесь впереди у нас большой фонтан. Вот, ну, в общем, все идет своим чередом. Здесь работы полным ходом. Я думаю, даже с 31 на 1 здесь велись строительные работы. Вот. Друзья, ну, самое главное, да, чтобы не лить воду, обращаемся не просто так. Я думаю, на момент выхода этого видео у нас на канал, возможно, каких-то предложений уже не будет. Но на данный момент у нас есть очень, очень выгодные предложения для наших инвесторов. Вот. Насколько они выгодные будут, вы можете обратиться к нам, проверьте нас, что мы можем делать, какие условия, какие цены. Оставьте запрос, и мы вам вышлем просто цифру. Если вы уже работаете с другими какими-то специалистами в городе, просто проверьте наши возможности. Скажите, Виталий, мы хотим номер в отеле Виндом Grand 5 звезд». Или мы хотим номер в отеле Ромада 4 звезды. Что вы можете нам предложить, какие условия оплаты, сколько это будет стоить. И мы вам вышлем такие предложения, которые вам не вышет абсолютно никто в городе. И это касается не только, кстати, этого комплекса. Вот. Поэтому у нас все замечательно. Погода в Сочи на сегодня 10 января. Ой, 10 января. Ну, в общем, на сегодня у нас погода, сами смотрите, какая. Это январь, середина зимы, я иду в костюмчике, все максимально тепло, хорошо. В Красной Поляне у нас, кстати, сегодня выпал снег, даже лавина опасна. Вот поэтому те, кто хотели покататься, приехать на лыжах, совместить эту поездку с полезным чем-то действием, приобрести, инвестировать и зарабатывать, ждем вас в нашем замечательном городе. Собирайте снарягу и приезжайте к нам в гости. Привезем, покажем, расскажем и будете инвестировать правильно с компанией Сочи УДВ. Решил еще показать вам в заключении вот такой вот замечательный вид, который еще вам не показывали ни разу. Вот здесь у нас внутренняя часть двора второго корпуса вы нам Гранд 5 звезд. Посмотрите, насколько здесь все максимально оперативно делается. Уже полностью закончены работы фасады. Как видите, везде у нас выстелен натуральный камень. Полностью сделано остекление. Абсолютно в каждом номере выставлены окна. Даже внутри, где-то на балконах, на нижних этажах, мы видим уже выстелать даже плиточку. Вот, поэтому здесь все максимально активно, максимально красиво, эксклюзивно и круто. Ну и вот виды на море, которые открываются здесь буквально уже с первых этажей. Вот, поэтому, друзья, все максимально круто, эстетично, вот, оперативно и надежно. ШЗ-214, э скроу-счета, международное управление, скорейшие сроки сдачи объекта, вот, потенциал очень хорошей доходности от пассивной сдачи номеров в аренду, вот, новые стандарты качества строительства. Хорошие, просторные номера у 28 квадратных метров. Отличное вне конкурентное расположение относительно всех локаций города Сочи. То есть вокруг это будет единственный такой отель международного класса, который собрал на своей территории все категории управления отелей, 3, 4, 5 звезд. Наличие бассейнов, медицинских центров, детских центров, спа-комплексов. Вот. Все это предполагает то, что здесь будет очень хорошая заселяемость. Вот, очень достойного, классного уровня отель. Вот. И все это будет сопровождаться проверенным управлением международного образца. Поэтому обращайтесь, мы ждем каждого из вас в Сочи. Будем рады личному знакомству. Пишите, звоните нам. Напомню, что здесь проходят ипотеки. Есть субсидированные ипотеки от Совкомбанка. Вот. Ну и, конечно же, для наших инвесторов самые лучшие цены в городе. Ждем ваших обращений. С вами компания Сочи ЮДВ. До новых встреч.